Не слышу. Почему так рано забираю? Почему мама рано пришла забирать? Почему пришла рано? Потому что тетя Суши пошла и заодно за вами зашла. Тетя Ксюша ходила. А что, домой не хочешь? Нет? Завтра тогда будешь у меня до здесь, А? Наталья Юрьевна, вы ангела хотите сделать, да? Я не вот сегодня не успели, слава богу. Аха, ага. мама говорит, я сегодня хотела ангела сделать. Вот. Не успела я хотела. Завтра тогда, да. да. Поняла, Дина? Нет проблем. Ты сама оденешься, я пойду Амино одевать. А? Или помочь? Динара! Тебе помочь? Динар! Ну я пошла тогда, Камине не отвечаешь. Спустишься. Вот покажу группу у Динары, как наряжали у них елка. А елка когда Новый год. Я у вас группу засниму, так красиво. Вот. Я вас не снимаю. Считайте, считайте. Красота. Наверное. Мини-огород. медзажонка это дело? Ты чего не разговариваешь со мной? А, Динар? Ты так будешь обижаться, я пошла тогда. Слышишь? Заговорила. Динара, сегодня будем портфель выбирать тебе. Через интернет. Хочешь? Там обалденные портфели, здесь таких нету. И школьные принадлежности. Я сегодня смотрела, переписывалась с продавцом. Там такие офигенные портфели. Там... А? А? Куда пойдем? Это через интернет. Да, это не здесь продают, в интернете. Мы только выберем, напишем им, что такое портфель. Такие школьные принадлежности. Будем готовиться к школе. Что хочешь? В школу? Сейчас портфель наберем, Портфель купим. Констовары. Потом школьную форму, платье на выпускной, а «Я школу, я...» что сделать? Школьную форму? Погромче говори, ничего не слышу я, обухаешь же? Лыжи? А, -а, -а, -а. Но это папе сегодня скажем школу есть у нас лыжи, школу есть и коньки есть у нас и лыжи да, коньки у фариды эти фигурные которые фигуристки катаются такие у нас коньки не простые коньки фигурные фигуристки на ледом этих надо на балконе поискать или лежат там коньки не знаю Может пойдет тебе? Давиду надо вытащить тоже Конкита. -то. Да, тебе и Давиду. Ты капюшон не пристегнул, Дина. Сейчас школьную а, это портфель выберем. Офигенно! Я сегодня смотрела, я и написала. Ой, я говорю, сегодня дочка придет у меня в садике, мы с ней выберем, она говорю сама будет выбирать, потому что ей носить говорю этот портфель. А школьная принадлежность уже я сама выберу, да? Давай, засиднись. Давай, спустим теперь. Сюги а, -а, а Сегодня рисовали, что ли? Да. Сейчас, сейчас, сейчас. А, вон вверху у Динары. Смотрите. Да, вот это. Вот это, вот это у Динары. Динарки вообще... Классно. Юля. Миша. Максим. Ксюша. Катя. Это не знаю у кого. Ульяна. Семён. Настя. Леденара. Офигеть, классные картинки. Ты Наталье Юрьевне до свидания скажи. А вот, который, этими круглыми, это у Рома. Ага, это Рома, значит, где не подписан. Все, сказал, до свидания. Пошли. Я Купить надо еще саланджи. Лыжи у Давида, они школьные и большие, нам маленькие нужны. Сейчас папа приедет, может быть, на рынок съездить. Не здесь, не в кужмере. Пошли за минутик. Сами же Ага -а -а. а -а -а. Сейчас они придут. Все такие маленькие, да, Димар? Маша, салфетки, салфетки, поставь вот эти бумажные. Я не соберет? Ладно, Маша, пустой И Вот эти бумажные салфетки. Аминочка. Аминочка. Аминочка. Давай, салфетка. Ай, какие все интересные, все маленькие, сладенькие. А меня ты домой-то собираешься, нет? А? Ага, да, пошли. Возьми, возьми, дома будешь красить. Ай забегали, ай забегали. <связывая> да, выходи, Идём. И, а там, Не а будем лопату, лопату брать, я знаю. Всё, Конечно, завтра еще придешь. Что? Я Ой, нашла. ты молодец Тебе даже подписала Воспитательница, ты видишь Сейчас у нас У Аминки фотограф приезжает На Новый год они не фоткались И вот сейчас их будут у елки фоткать Это сейчас Короче Без подарков, сегодня без подарков Сегодня Подалтами. только Сегодня фоткают только вас Сегодня красивые просто вы Вот ты у нас кто? Золушка на балпаш собралась. Нет. А кто? Принцесса? Да? да. Но ну, я все побежала Динаре, потому что фотограф приехал, говорит, и так делают, что платье-то. Э, принцесса. Хотите, мам, да, и, иду я к Динаре. Давай умница, да, поцелуй, мамулю. Подожди. Амина говорит, маме, иди к Динаре. Вот динару я одела. Мне сейчас подарок дадут, говорит. Опять второй раз, как будто вам дадут подарок. Подожди, давай это поправим здесь. Красиво, это вот как королева. Вот так. Звездинки резинки другие. Подожди, дождь. дай я тебя сфоткую. Ой, красота ты моя. Вкусняха моя. Принцесса, королева. Дай сфоткую. Иди. Сейчас я Ой, как ножки стала. Как красиво ты, дочь. Ты прям прелесть. Всем привет, друзья. У нас Динара, посмотрите, что придумала, что она сделала. А, вчера сделала что? помнишь? Да, у меня температура была Вчера. Что у мамы да температура, да таблетки пью. Ну показывай давай, не про маму это кто у нас? Это это как? Это и лошка и кошка такая. Как как? Это и лошка это, это лошадь такая. А лошадь? Да, Единорожка. Да покажи еще раз. Нифига ты вот так прям покажи в камеру. Блин, а. <смех> <смех> это подставка для телефона. Подставка для телефона, да. да. И вообще, Давид сделал эту подставку для, для Динарки. И а, Динара сделала И, игрушку. игрушку. <смех> Приклеила здесь рож рожки, ушки, глазки нарисовала Ой, там не сама. Дорожила. Да, нарисовала и смотрите, моя Дариночка глазки подвела.